Начинается церемония подписания документов. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, глава Донецкой Народной Республики Денис Владимирович Пушилин, глава Луганской Народной Республики Леонид Иванович Пасечник, Глава Запорожской области Евгений Витальевич Балицкий и глава Херсонской области Владимир Васильевич Сальда Подписывают договоры между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой, Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой. Российской Федерацией и Запорожской областью, Российской Федерацией и Херсонской областью, о принятии в Российскую Федерацию, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, и Херсонской области, и образование в составе Российской Федерации новых субъектов.